Привет-привет друзья подписчики и привет всем кто смотрит мои видео. Решил сделать этот видео после того, как мне вынуждено пришлось разобрать вентилятор печки в марте месяц. Но из-за многих причин до этого дня я не смог сделать этот видео. Сейчас вы узнаете, почему и какой связь это имеет с аккумуляторной батарейкой и с ее зарядом. Вообще-то тема, почему автомобильный аккумулятор не держит заряд, быстро разряжается, становится актуальным, когда погода становится прохладнее. В интернете можно найти пять основных причин, почему аккумулятор не держит заряд, и сейчас я перечислю их. Но после моего опыта придется добавить еще шестую причину. И вам, конечно, это будет интересным. Итак, перечислим пять основных причин, почему аккумулятор плохо заряжается, быстро разряжается и не держит заряд. Первое. Короткое замыкание в одной или нескольких банках одновременно. Второй – низкий уровень электролита. Третий – некорректная работа генератора. Четвертый – утечка тока в сети автомобиля. Пятый – состояние аккумулятора, то есть процент его изношенности. Пока я скажу, что еще может основным причиной неполноценной зарядки и быстрые разрядки аккумулятора, расскажу про одну неполадку, которая случился с моей машиной. Один прекрасный день я заметил, что в салоне машины слышно какой-то странный звук. Как будто маленькая лягушонка вселится в салоне. Меня беспокоил или лишник скребет царапающий звук. Постепенно, всегда обращая на это внимание, пришел к выводу, что этот звук всегда появляется, когда печка у меня была включена. И выходила она с пассажирской стороны, из-под торпеды. Ну ладно, подумал я, придется снять вентилятор, так как подшипник внутренне ее скребет, и придется смазать, так как я ее никогда не чистил. А машина 2009 года выпуска. И, наверное, ржавчины и пиль внутри нее накопился. Наконец-то нашел для этого свободное время. Снял и что вы думаете? Прокрутил вентилятор рукой, и оно леле леле с трудом, туго крутился. Ну и что, скажут многие. Смазать, почистить ее и все. Скажут так. Да, все правильно, так я и сделан. Но обратим внимание на такую вещь. Если вентилятор с руками трудом крутится, значит, когда у меня печка включена, с аккумуляторной батарейкой для ее прокрутки тратится слишком много энергии. И потом я догадался, почему часто у меня утром, когда заводил машину, двигатель с трудом запускался. Вот-вот каждое утро не хватало энергии и всегда боялся, не понадобится ли прикурить с перемичкой. Ходил зимой по мастерам, проверили аккумулятор и сказали, они все в порядке. Генератор тоже проверили, и все было в порядке. Сняв вентилятор печки и прокрутив ее рукой, теперь мне все было ясно. Тело было в том, что все, конечно, мы зимой включаем печку. Из-за того, что вентилятор был соржавлен, сосорен, крутился трудом и употреблял много энергии от аккумулятора. Конечно, аккумулятор при SD заряжается через генератор, но расход энергии был слишком велик, а аккумулятор не успевал полноценно заряжаться. Так что после снятия почистили мы ее. Простукали молотком и смазали. Вентилятор стал хорошо и легко скрутиться. Установили мы ее на своем месте и больше не было слышно лягущих звуков. И самое главное, после этого двигатель всегда заводился бодро и больше никакой проблемы у меня не было по утрам. Так что имейте этот случай на виду. Нужно или не нужно, если вы давно не чистили вентилятор печки? все-таки почистите ее. Я думаю, теперь всем понятно, какое шестое причина может быть, если у вас аккумулятор плохо заряжается и быстро разряжается. Ну и в конце видео просьба. Если оно было чем-то полезным и интересно, подписаться на канал, жмите на колокольчик и комментируйте. Спасибо всем за внимание.